Всем здорово! Играем на Кайф Лайфе. IP в описании. Еще будет промокод. Заходи, вписывай и играй. Но помимо своего сервака я должен прокоммитить свою группу ВКонтакте. Она тоже в описании. Заходи, подписывайся и следи за новостями. Хочу снюс поделать Блин, дорого пиздец Вот, создается снюс Насколько мне обошлось вообще производство Оформить в кит А я могу себе пустануть хп, да? Да, могу, нормально Сколько у тебя хп? У меня не не, важно, у тебя не хп. важно, не важно Пришел, начал спрашивать у меня, сколько у меня хп Вот, как бы он вот пища для размышлений В виде такого вот поворота Сюжетного твиста. Какого ты черта приходишь у меня спрашиваешь, сколько у меня хп. Это что вообще за РП вопрос, парень? Ты зачем меня спрашиваешь, что за у меня ХП там? Сколько у меня их? Алло. У тебя лог чат есть. Я даже сейчас проверю, есть ли он тут или нет. Да, есть. Ты почему не как пользуешься? нормально. Ну все, начинается Нервно ти купаться. Хереть. Куда он пропал, я так и не понял. Ну кстати, у меня все скилы выкуплены нормально. Про норку вопросы. Это как бы так повторится, и это заметит. Нет. Да Нет. я уже заметил, вот оно случилось. Что, что ты несешь, Наказывай. Ты тогда нужно весь сервер просто перебанивать. Да пусть да перебанивают, не блядь. Не я тут при чем? Я что ли ты это, это правило нарушаю? Да, это слышишь? Наказывай. То, в такой лучше дать предупреждение, если предупреждение. Да какое нахер предупреждение? Пусть Дай летит наказание, слышишь? Может, в в действительно... правилах предписано наказание. В правилах, смотри, предписано mm -hmm. наказание за... Вот это вот правило, так сказать, за этот пункт. Ты наказание будешь давать, нет? Или ты будешь просто стоять возле нас? Эй, да господи, тебе сказали уже, наказание есть за правило. Накажи человека, да и все. Как ты админом стал-то? Я не могу понять. Ты будешь наказывать его, нет? Спасибо. Слышь, мало что он сказал. Может, поцик не разобрался ещё. что ты начинаешь тут это увиливать? Ты нарушил? Нарушил. Ты должен получить наказание. Все. Да ты накажи его уже, я не могу, я хочу поиграть. Алло, ты накажи его. 12 минут я жду сраную жалобу, пока разберут и дадут наказание. Минут пять я что, уже смотри, жду. Я сказала, я Сука, да челу, сколько можно? Сука, да тебе просто... уже второй админ говорит. Да накажи его. Ну что ты сидишь, ждешь минут пять, пока тебе еще кто-нибудь не скажет? 8. Ну ты админ или кто? Как ты до админа дослужился? Таким образом? Что ты вот... Вот кому ты, кому ты дал свою вот рекомендацию и знание правил, что тебя поставили админом. Ты не можешь челика наказать. Спасибо тебе, губки. Спасибо, губки. Нахуй, единицу тебе. Верните меня обратно. Я дверь ищу еще полчаса. Мне по кайфу. А, во. Сука, никак и не подтянуть. Никак, блядь. Ну ладно, будет эффект пожилого присутствия такое, то, что ты можешь через эту щель смотреть. Просто мамикины перфекционисты будут кончать от этого. Так, ладно, мне осталось еще что сделать. Полиция, здрасте. Здрасте, у меня вот ненормальный с ножом тут стоял. Вот он, вот он, вот он, на полку залез. Заберите его отсюда, не пускайте его, пожалуйста. Я не пускаюсь. Заберите ненормального, он с ножом тут стоял. Выйди отсюда, выйди отсюда, ты сейчас в черном списке окажешься нашего заведения. Ты сам туда залез. Полиция, забирайте его, арестовывайте, арестовывайте. Он в черном списке нашего заведения. Я тебя пристрелю, я тебя сразу говорю. Я тебя пристрелю, если ты не выйдешь отсюда. Здесь можно приобрести самый мощный снюс, 228 и 1000 миллиграмм. Спасибо. Нормально, нормально. один. А я тебя узнал, сука, это черный список нашего заведения. А ну иди нахуй отсюда. Пошел он отсюда! Иди вон, сказал! Не обращать внимания, это ненормально просто к нам кончено приходит. Его в детстве роняли, били, ну, об него еще бычки тушили. Ну, такое бывает. Вот. Вы, если хотите снюс купить, если вы хотите снюс купить, вы можете сейчас прямо купить. 35 тысяч. Нет, детям не продаю как раз-таки снюс. Вот. Ну, вот видите, вот его, я ему не продаю. Я вижу, что он дурачок. Я вижу, что он дурачок с ним, не все в порядке. Ну, дурак. Дурак. Да, каком он мне нарушает? Ну какое? У меня... Понятно, у меня нарушение. Какое? Скажи. Про блок где? Где кипа? Тут нормально все. Пацан, двери у меня открываются. Чтобы найти кейпад, нужно Не то, чтобы прям сильно стараться Вот эти что, Вот эту дверь входную Что мне с ней сделать, пацан? Если челик туда сам забрался Я с кем ничего не поделаю а? Но тут один метр-то логич... Логически подумай Логически Вот, я прошел, все, один шаг Вот кейпад Писис, человек... Ну и вот оно, да Чё тут, погрешность-то небольшая, что тут такого? Будет он взламывать кейпад здесь или же здесь? Тут разницы нет. Ребят, я кажется, дерьмового шанса не вызывал. Мы не проходили. Это нам задавали, эти... Оц, Я предупредил, я дерьмового шанса не вызывал Звук наушника Раз Я его не вызывал, два Я его не вызывал, его не вызывал. три ДИНАМИЧНАЯ yeah. МУЗЫКА yeah.